Друзья, привет! С вами магазин 812 фото. Солнечных дней становится больше, они становятся длиннее, а это значит, что настало время посмотреть на нейтральные фильтры переменной плотности. У нас в магазине они представлены двумя брендами. Вот такой вот подешевле от компании JGC, которая выпускает огромное количество фотоаксессуаров. И от компании KF-Concept. Две версии. KF-Concept многие знают по совершенно прекрасным переходным кольцем на оптику. Но, как оказалось, и фильтры они тоже делают очень хорошо. До недавнего времени фильтры переменной плотности в основном выпускались только дорогими японскими либо немецкими компаниями и стоили довольно дорого. Как правило, от 9000 рублей и туда сильно дальше. И наши друзья китайцы уже научились делать полярики, уже научились делать ультрафиолетовые фильтры. И вот уже пару лет они делают фильтры переменной плотности. Делают их сильно дешевле. И сегодня мы с вами посмотрим, насколько хуже. Для начала надо понять, как же эти фильтры работают. По сути, это два поляризационных фильтра, которые развернуты друг к другу лицом, и которые крутятся двумя стеклами в зависимости по отношению друг к другу, и тем самым производится эффект изменения его плотности, изменения прозрачности. Такая конструкция накладывает определенные свойства на этот фильтр. Помимо нужного нам изменения плотности и пропускания, она накладывает два эффекта. Это... Поляризация, то есть все фильтры переменной плотности, они помимо этого еще и полярики. Несмотря на то, что некоторые производители этого не пишут на коробках, некоторые пишут, но знаете, абсолютно все фильтры переменной плотности также еще и поляризационные. Это важно знать. Также, поскольку мы имеем в конструкции сразу два стекла, это, естественно, накладывает определенные негативные свойства на картинку. Это уменьшение резкости по краям, в зависимости от качества произведенного фильтра это падение будет либо незначительное, либо видимое. И также смещение, а также смещение баланса белого. И то и то практически неизбежно. Зависит только степень этого смещения в зависимости от качества фильтра. Так, например, даже дорогие фильтры от компании Hoya, которые стоят примерно 9, 10, 11 тысяч в зависимости от размера, они все равно имеют смещение по балансу белого и падение резкости по краям. Особенно падение резкости хорошо видно на широкоугольных объективах. Понять, что именно так работает фильтр переменной плотности, очень легко. Достаточно взять всего лишь два полярика, что мы сейчас и сделаем. Я возьму два поляризационных фильтра от той же самой компании JGC. Поляризационный фильтр это по сути одно полиризационное стекло, которое находится в двойной раме, для того, чтобы у вас была возможность вращать фильтр по отношению к объективу. У полиризационных фильтров обязательно есть та сторона, через которую мы должны снимать. Это та сторона, на которой у нас специально уже сделана резьба под объектив. И мы двумя передними частями соединяем два фильтра, и одну из частей мы начинаем вращать. Вот у нас идет затемнение. Прокручиваем дальше, и затемнение практически пропадает. В момент максимального пересечения у нас наблюдается полная плотность. Или, как его по-другому еще называют, крестообразный эффект, из-за того, что на широкоугольных объективах это выглядит как совмещенный такой крест-нагрест две полоски черные. Поэтому его очень часто еще и называют крестообразным эффектом. Это является особенностью наложения двух полиализационных фильтров. И избежать этого никак нельзя. Поэтому, если вы будете смотреть рекламу каких-либо фильтров нейтральной плотности, в которых вам говорят, что там каким-то невозможным способом удалось избежать крестообразного эффекта, Знаете, что избежать его никак не удалось. Просто вам не дали возможность докрутиться до пограничного положения. Собственно, именно так и будет это сделано в фильтрах от компании KF Concept. А в фильтрах от компании JGC, которые чуть подешевле, у нас есть возможность докрутиться до пограничного положения. Кстати, не забудьте написать в комментариях, знали ли вы о том, что вариативные ND-фильтры сделаны именно из двух поляриков. Лично для меня это было очень интересным открытием, когда я об этом впервые узнал. Итак, давайте уже перейдем к нашим фильтрам и посмотрим, что же каждый из этих компаний предлагает и в чем будет отличие между двумя фильтрами от одного производителя. Самым дешевым из наших фильтров будет от компании JGC. Несмотря на то, что из сегодня представленных фильтров это самый дешевый, он идет в очень хорошем кейсе. Он идет с резиновой прокладкой, который предотвращает попадание влаги и пыли внутрь кейса. Внутри нас ждет фильтр. Он сделан из двух оправ. В зависимости от вращения мы меняем степень затемнения. То есть два стекла мы вращаем по отношению друг к другу. Сбоку есть риски, которые нам показывают степень затемнения от минимальной до максимальной. Пронумерование стекла. Количество ступеней здесь нету. Этот фильтр у нас идет от ND2 до ND400. ND2 всегда будет минимальный. Это уменьшение светового потока ровно в два раза, то есть на одну ступень. Именно такое же затемнение и на обычном полярике. Соответственно и такое же минимальное затемнение у нас на этом фильтре. И максимальное ND400. А если в стопах, то это 8 ступеней затемнения. Одна ступень это уменьшение света ровно в два раза. То есть если вы снимали на выдержке 400, то понижение количества света на одну ступень вам придется поставить выдержку уже двухсотую. То есть в два раза вы ее должны удлинить. Соответственно если на 8 ступеней, то вы должны в 8 раз в два раза увеличить выдержку. Из-за того что этот фильтр подешевле, у него нет ограничений по вращению и в этом фильтре мы можем докрутиться до максимального положения и увидеть на наших кадрах крестообразный эффект. И из-за того, что здесь только две оправы, которые мы крутим друг по отношению друг к другу, мы с вами можем менять степень затемнения, но не можем менять угол поляризации. Именно это было добавлено в компании KF Concept и в их фильтрах. Кстати, при покупке вариативного ND-фильтра будьте внимательны, потому что его внешний диаметр на примерно одну ступень больше, чем диаметр под тот, который вы покупаете. Например, покупая фильтр на 77 мм, внешний его диаметр будет уже на 82 И для того, чтобы его закрыть, придется вам завестись крышкой чуть большего размера. Фильтры от компании KF Concept. Они чуть подороже, но они все равно заметно дешевле, чем фильтры от немецких либо японских производителей. Поставляются они немножко в разных кейсах, но внутри фильтры довольно похожие. Вот этот фильтр, он имеет плотность ND2 до ND32. Сделано это потому, что здесь имеется специальная прорезь и рычажок, за который мы можем вращать одно из стекол внутри и менять степень закрытия фильтра. Сделана такая система специально для того, чтобы ограничить ход регулировки. Для того, чтобы мы с вами не могли докрутить стекла по отношению друг к другу настолько, чтобы получить крестообразный эффект. Именно таким образом производители говорят, что в их фильтрах нет крестообразного эффекта. Они просто-напросто механически ограничивают вам ход вращения кольца. Именно так сделали, например, фильтры, известного наверняка многим, видеоблогера Питера МакКиннона. У него есть своя линейка, совместно с компанией ЛИ, сколько я помню, в которых... В рекламном ролике они говорят, что они сделали прорыв и добились отсутствия крестообразного эффекта. А по факту они просто точно так же ограничили ход регулировки. И второй фильтр от компании KF Концепт, Это фильтр уже большего закрытия от ND8 до ND2000. Он не такой прозрачный на старте, но сильно плотнее на максимальном закрытии. Точно так же имеет ограничение хода кольца, имеет... Примерное расчерченной степени закрытия, но также не маркируется на каком положении, насколько идет закрытие. Поэтому приходится надеяться только исключительно на ваш экспонометр в вашей камере. Пишем мы, кстати, звук на комику Boom X, обзор на который вы можете посмотреть в предыдущем видео. Но, меньше слов, больше дела. Давайте посмотрим на тестовые кадры, на которых мы сможем с вами увидеть смещение баланса белого. Спойлер, баланс белого смещается немножко в зеленцу и немножко в теплоту, но совершенно не критично. Также мы с вами посмотрим на то, как падает резкость по краям на каждом из фильтров. Сравним их все между собой вместе с контрольным. Все кадры были сделаны на 50-миллиметровой, объектив фикс на диафрагме 7.1 для этого объектива это максимально резкая диафрагма в которой еще не начинается дифракция для того чтобы получить максимально качественный исходник настройки изменялись только на выдержке iso оставалось такой же диафрагма оставалась такая же все снималось со штатива менялась только выдержка в зависимости от того какой плотности было закрытие на фильтре баланс белого был фиксированный Поэтому все переменные были максимально исключены для того, чтобы получить максимально честные результаты и наглядные. А перед тем, как мы посмотрим с вами на тесты этих фильтров, напишите нам в комментарии, пользуетесь вы сами ND-фильтрами, для каких целей и как вы вообще к ним относитесь. Также были сделаны кадры на широкоугольном объективе 19 мм, для того, чтобы было наглядно видно крестообразный эффект и посмотреть, нет ли винитирования на таких фокусных расстояниях. Как мы видим... Винитирования нету. Крестообразный эффект прекрасно виден на более дешевом JGC, в котором у нас нет ограничителя по вращению. Как вы можете видеть, падение резкости по краям, конечно же, есть, но на мой взгляд, оно незначительное. Также есть смещение баланса белого в более теплый и чуть более зеленый оттенок, но он настолько, на мой взгляд, минимальный, что для фотографий это легко выправляется, даже если вы снимали в JPEG. И для видеосъемки это также, на мой взгляд, не критично. Гораздо критичнее наличие в этих фильтрах поляризации, потому что если вы снимаете на широкий угол, в солнечную погоду, с большим количеством синего неба, то у вас могут получиться вот такие вот эффекты. Дело в том, что степень поляризации очень сильно зависит от падающих лучей, от именно их угла по отношению к углу съемки. Поэтому за этим надо очень внимательно следить. Если вы уже хотите добиться максимального качества вашей картинки, чтобы у вас смещение баланса белого было минимальное, для того, чтобы у вас резкость по краям, практически не падало и отсутствовал эффект поляризации и вот таких вот пятен на небе, то выбирайте фильтры фиксированной плотности. По сути это просто затемненное стекло с фиксированной плотностью. Да, придется чуть побольше поиграться с настройками, но вы получите максимальное качество. Также в целом по производителям фильтры с постоянной плотностью, они более дешевые. Фильтры с переменной плотностью, они дороже они сильнее портят картинку, они дают смещение по балансу белого, но они очень полезны, особенно при видеосъемке. Поскольку в большинстве своем мы с вами снимаем на беззеркалке либо зеркалке, и там изменение экспозиции идет ступенчато. То есть, если мы во время съемки начинаем менять настройки, то они меняются рывками. Фильтр с переменной плотностью помогает нам регулировать нашу экспозицию более плавно. И на видео... видеокадре если мы хотим оставить момент перехода по экспозиции, это выглядит более приятно и более незаметно. Так, например, если мы выходим из помещения на свет, то нам надо быстро уменьшить количество света, попадаемое на, на матрицу. И мы можем затемнить наш фильтр. И это будет выглядеть более аккуратно и красиво, чем изменения по ISO либо по диафрагме. Также один фильтр может заменить вам множество с постоянной плотностью, но если вы занимаетесь фотосъемкой, особенно фотосъемкой пейзажей, то лучшим выбором, конечно же, будет фильтр с постоянной плотностью. Если вы снимаете видео, то, скорее всего, вам уже понадобится фильтр с переменной плотностью. На мой личный вкус для большинства съемок хватит и вот таких вот, Фильтров подешевле, поскольку вы не сильно заметите падение качества вашей картинки. Но если вы гонитесь за максимальным качеством, если у вас очень дорогая оптика, если у вас дорогие камеры, то, естественно, рассматривать такие фильтры уже не стоит. Стоит уже взять какой-нибудь хороший, например, от компании Hoya, либо Rodenstock немецкие с фиксированной плотностью, там, например, ND16, либо ND32, иногда 64, и уже получать максимальное качество, но уже чуть большими что вы снимаете, и для настройки вам понадобится чуть побольше времени. Фильтр переменной плотности очень хороший для видеосъемки, особенно если вы не против получить бонусом еще эффект поляризации. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Не забывайте подписываться на наш канал. Мы стараемся регулярно выпускать для вас полезные видеоролики. Заходите к нам в соцсети и на сайт, а также заглядывайте в наши магазины. Ну, а с вами был магазин 812фото. Счастливо!